Сейчас на слуху тоже вы наверняка видите это и в интернете, и кто телевизионные программы смотрит. События, которые происходят недалеко от нас. Ну, от вас далеко, от России нет. Имею в виду Афганистан. Ну что там произошло? 20 лет 20 лет американские войска. Присутствовали на этой территории и 20 лет пытались, как, ну, можно сказать, об этом никого не обижают, цивилизовывать людей, которые живут там. А, по сути, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества. Результат – одни трагедии. Одни потери. И для тех, кто это делал для Союзных Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, а минус все пошло.